Полиции, полиции. Шлюха, одно силу я угадала. Сейчас в целях вашей безопасности вся а, информация касательно нет. вас как клиента банка, а также ваших счетов в из общего доступа бывает движение мошенничества. Надо вот, в милицию нет? звонить. Девушка, надо в милицию звонить. Срочно. Зачем? Да нифига себе, у меня деньги снимают. Кто что делает, где они сидят? Действие с системой банка приостановлены. А -а -а. Правоохранительные органы, причем. Ну вообще, деньги мои, причем. Кому-то банк будет разбираться потом, где мы ну, идем. Мы же сейчас с вами связались и решаем этот вопрос. Или мне сейчас с вами линию связи прервать и типа, позвонить правоохранительным органам. Вы так себе это представляете? Ну типа я, наверное, должен позвонить. Что я, я должен, наверное, позвонить. Нет разве? согласно регламенту банка для того, чтобы обезопасить вас, как клиента банковская структура. Вам была вся понятная информация касательно лицевого счета, кто подосчистливается в этих действиях. На работу я подавал лицевой счет, чтобы мне зарплату начисляли. Что-что? Я на работу лицевой счет подавал, я понял про лицевой счет. Я понял. Я на работу лицевой счет подавал, и мне на него начисляют зарплату. Нет, нет. Еще, Словно говоря, ваш паспорт в структуре банка. Физичь вам на руки не выдается. Рацион предоточен не для вашего личного использования, а для проведения внутрибанковских операций. У каждой карты есть свой расчет. счет. Вы могли э, принести выписку по карте на свое предприятие, чтобы вам начали этот за платный проект на карту нашего банка. Подождите, а у меня, смотрите, была такая ситуация. Я думал, это вы про это, смотрите. У меня на работу, когда приглашали, у меня упросили лицевой счет. Я даже пошел, делал запрос, мне давали какой-то номер лицевого счета, и я его относил на работу. То есть это тоже не в открытом доступе эта информация. Я думал, вы про этот счет, разве нет? Нет, нет. Доступ например, к лицевому счету имелся исключительного сотрудника банка. Просто мальчики и девочки с улицей, с вашими паспортными данными, придя быстреньки, не могли произвести подобных э, операций. Ага. Если вы вна... разобрались, укажите ли вы карты нашего банка, либо же НФ-банковские структуры, не теряли среднее время? Карту? Да нет, не терял вроде ничего. Единственное, что у, меня, не... но... у меня номер карты в интернете указан. На, неск... на нескольких сайтах. Ну, это, это ничего страшного, потому что номер карты является открытием вашей информации. Хорошо, могли быть свидетельства, что все карты находятся в приватных сохранном месте? Нет, у меня у жены карта. Мусор вдруг я Хорошо, я вас поняла. Приложение нашего банка используете активно? Сбербанк онлайн? Да, все верно. Конечно. Приложение вы не наблюдали за последний период времени? Возможно, не корректно отображалась информация, либо же были проблемы с авторизацией? Ну, недавно попросила приложение обновиться. Обновиться приложение, написали, мне предложили обновить приложение, вот я обновил, выбрали... У, нас обна... У нас сейчас не обновляется приложение Сбербанк Онлайн, его не нужно сейчас обновлять. Да, вам, вам может быть, видится, что вам нужно обновить приложение, но вы не скачаете обновление. Лучше не скачивать, да? Хорошо. Да. Это значит, наверное, меня взламывают пираты, мамы. Ну, Я так боюсь, говорю, кто меня взламывает, а как узнать-то вот сейчас, вот что делать-то, господи. Сейчас мы действуем согласно регламенту банка. Ваши за... соответствия, давайте инструкциям, которые я вам предоставляю, в дальнейшем будет предоставить службу безопасности. Укажите, ага. э, на данном этапе я буду составлять заявку для финансового отдела банка, чтобы в случае хищения ваших денежных средств с мошенниками, банк смог подвести институцию мосписания в полном объеме. Скажите, какие были ваши последние действия по дебютам в карте нашего банка? Ой, последние три действия... Ой, последние три действия... Да раз я вспомнил... Снимали, пополняли, перевозили, оплачивали... Оплатил только что Prime Streamlabs. Что-что? Оплатил только что по карте 1250 рублей, вот прям, кстати, только что оплатил. Прайм. Э, в интернете. Прайм. Для стримлапс. Хорошо. Оплата. какой примерно остаточный баланс вы припоминаете по данной карте после данной трансляции? Какой последний баланс? Ну, у меня было э, 1300 рублей на карте. А осталось, угу. получается, 50 рублей. Плесно. А вы мне говорите, что 8000 переводится. С лицевого счета была попытка ревода, которая не, э, была, вернее, приостановлена из системы безопасности банка. Хорошо, я указала, что достаточный баланс около 50 рублей. Также укажите, дополнительные дебетовые карты в нашем банке используются? Дебетовые? Да. А чем они отличаются, а не дебетовые, я не понимаю, вопрос. Дебетовая карта – это обычная карта, на которой хранятся и так исключительно ваши денежные средства. Кредитная карта с определенным лимитом вам выдается. То есть это та сумма, которую вы можете вложить, она обязательно вернуть. А вы, а вы пользуетесь? Еще раз... Которую вот вы говорите, дебетовые карты у меня есть или нет. Я не понимаю, что это за карты такие. У а. меня есть они или нет, я не понимаю. Дебетовая карта ⁇ это самая обычная карта. Она может быть вашей зарплатой. Вот у вас есть зарплатная карта, это и есть ваша. Карта. Это тоже карта вашего банка, да, Тима? Да, это депетовая карта нашего банка, на которой вы после оплачивали остаток у вас 20 рублей. 50 рублей. Что Я говорю, 50 рублей у меня там осталось на этой карте. Да, все правильно, я вам показала эту информацию. Обязано вас проинформировать, что вся вас бывает в статье 183 УК РФ, которая будет о незаконном разглашении банковской, налоговой и коммерческой тайны. То есть 133, вы не предоставляют информацию, которую я вам отложиваю, поскольку они для банка являются. Вернее, ваша супруга вот для банка является 133, поэтому информация информацию не предоставляется. Вам это было понятно? Я понял. То есть она, короче, могла все это провернуть, да, когда я карту ей давал сейчас? что? Она третье лицо, мы, получается, не можем ей доверять на 100% Правильно? Вы можете ей доверять. На информацию разглашать вашей супруге сейчас нельзя, поскольку ведется аудиофиксация для этого разговора. Естественно, 183-я. А, то есть я об этом разговоре с жене не должен говорить, да? Да, я бы попросила взять ее третье лицо, чтобы наш с вами диалог был как деталь. А участковому можно говорить? Что? А участковому можно говорить, что вы названиваете вечно? <связывается> <связывается> <связывается> <связывается>